9 февраля. Очередная скважина, номер два в этом сезоне. Сегодня мы едем с Вячеславом. Вячеслав у нас нормально оделся, как на рыбалку. Он, в принципе, рыбак. Поэтому у, меня, у него одна одежда, что на рыбалку, что на бурение. Еще и прихрамывает. Все. Машинка загружена. Снежок. Ну, все как полагается, февраль. Едем. Нет, там это. Куби, клуб, вода черная. Да я вижу, вот. Видишь, про пустая его, дела ладно речь маленькая но он наверное в песок и торс uh -huh. фильтр сняли более-менее пошла но вот такая вот лади так еле закачали воду но вода еле еле идет берем лом берем лом там еще проблемка бетон внизу. Берем лом и пробуем вскрыть, что нам покажет, что нам покажет, что у нас там под бетоном. Вроде как небольшая стяжка, но это обычно вроде все получается наоборот. Иногда в советское время у кого доступ был к бетону, к цементу, заливали так, что теперь трактором. Не развозишь, не разломаешь. Ага. Вода потихонечку идет, уже посветлела. ну. Но... Славик, я же, он тяжелый, и... перчатки на. Ну специально, чтобы это, чтобы продолбить можно было, что легкий брать-то. Нам подальше от, от скважины подальше от, от фундамента, но ну, от этой от откладки. Давай в одну лунку слайк. Ну, давай глянем, что там по, под землей, а там сейчас решим. Вот такой получается здесь погребок По кругу. По кругу сделано. Давай. Подожди, сразу же. Что под ним? А что под ним? Кровь Кровь или песок. песок? Так, оборудование занесли в дом. Вячеслав копает одну технологическую лунку, там один песок у нас. Набираем в ванну, а с ванной уже шлангом перекачиваем в бочку. В общем, как обычно, ничего нового в таких местах. Но самое главное, что ручное бурение позволяет пробурить в таких местах, где очень сложно пробурить. Хорошего всем денечка. Ну, да понятно. Процесс бурения идет. Очень неудобное место. Водичка набирается. Вячеслав сгоняет третью трубу. Проток у нас соединилась. Вода выходит снизу. Ну, вот видно, что у нас сверху вода не выходит. Сейчас насос работает. Вот видно, протока пустая. Пробила себе там в рунки, в первой. ну она одна ниже сантиметров на 20 отверстий там выходит вода так будет очень сложно так уж непонятно только потоком ориентируемся ну и по песку так а здесь у нас скважина с обсадной трубой вот железная труба у нас здесь стоит бачок отсоединили 30 лет сейчас я у хозяйки спрашивал 30 лет скважины вот этой вот и то она еще воду дает, скорее всего труба сама прогнила а может фильтр вот мы загнали, что опять штанка. Я и... думал, просто надо сейчас разматывать, скажи, чего... фильтр сразу Разматывать фильтр И не замеряя не вот Ну да, да, конечно Мы там знаем метраж, на нем 18 метров написано. Ладно, написано, на нем, да, там написано Да, Я подписываю Вот сейчас у нас процесс бури идет И видно, что не умывает Как будто с полным поглощением, стопроцентным будем, А на самом деле вода выходит Вот, ну, да. Вперв, да. в, лон, в, лонке, в лонке ниже, да такой бывает в песке. Да, вон, видно, бурит вон да, да. Такой бывает в песке соединять снизу. Блин, бурить очень не комфорт. Не да, потому что не видно, как вымывает насос, забился, не забился. Вот он вроде работает. Может быть там уже песка в нем куча, а мы не видим. Так что. Не, ну мы, конечно, пробуем, поднимаем его. Пускай штанги. Рукой то залазим. Слайк смотрит. Вот, Зарабатывают все малярию, геморрой. так оно и бывает. Осенью, весной. Отмерзание руки и зимой. Полазил, поковырялся, все, все, все лицо. кошечка надо иметь. Он лежит дома, как обычно. Но привычки нет такой. Как привыкли руками копаться. Давай, короче, давай, давай, погнали. Крайня штанга. 9 метров будет снизу. Плюс 2 метра здесь, получается 11 метров будет сверху. Ага, вот запустились, видно, вот где она выходит. уровень не упала, отток происходит, и уровень упал, видно, он где она бурлит. Включили по-бырику, ручки не перекинули, потому что может подзажать. Размешиваем клей. С собой брали. Ой, ел. Вот он. КМЦ, Дорогой, зараза, стал. В свое время такая пачка стоила 25 рублей. Потом 50 и погнали. Цены вверх. Как и все. Нет, а ну-ка. Ну ага, это уже покрутнее пошло. Но все равно белковатый. без другого не будет. Наклей... О, Держи трубу. А, ты держу, держу, держу, держу, держу. Падает. <связь и налега> <связь и налега> Падает труба. Все, выключаю камеру пока. Опять включаю. Смотрим, как труба заходит. И держу. Да я понимаю, что она то залетает и под труб, своим пациент. весом. Главное, чтобы песок не поменялся. Не, не, не, не, не. В, в меньшую сторону. Шорт, скажем так. Лучше в лонг. Все.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 да, да, да. Нормально. Пол дела сделано. Пробурили 9 метров снизу. 11 сверху, 2 метра ямы 2 метра ямы у, у нас, да. Сейчас главное по берегу все это достать, чтобы ничего не осыпалось, не обвалилось и обсадиться. Да, ну, то мы не закручивали так, да, плечами, чтобы не затягивали. А другие, да. Иске не затягиваем. И нога даже можно вообще без ручек бурить, Главное проворачивать. А когда стоит пика трехлопастная или вообще, можно ну, его не проворачивать так, все, да. да, она так сядет нормально. Так что, ну, мы не привыкли будет трёхлопастной. Рыкли. Мы трёхлопастной, мы трёхлопастной, мы вообще не ищем. Что у нас моется? Ой, моется. Сейчас будем шланги оставать? Отсоединяю. с Богом. Побыреку сейчас все это хозяйство мы определим. Ладно. Вот да, вниз потом пошел, вниз. Вниз пошел песочек немножко, да? Да ничего страшного. держу что, где пошел? держу, а, держу. да, Все, все, все, все, все, урок. Ага, пошла. Вода уже светлеет. Пока еще с песочком идет с мелким. Здесь хорошо, что есть выход на улицу. Сейчас будем качать на улицу, подключим. союха перемерз на улицу качать не можем здесь слив засорился ну не от нашей воды конечно до этого засорился качаем на кухню зуб поменяла это не станция это насос бачок отключили просто бачок нам как подставка а сверху это автоматика закачивает а вроде убрали сейчас а или нет не убрали сейчас уберем вода еще вич какая песочка не видать песочка не видать так ну вот на улицу пока не можем отогреть напор уже сеточку сняли паркали. ну где-то короче система была забита песочком. вот уже более-менее нормальный напор там еще носочек стоит лево самый слабенький поэтому еще из-за этого. Ну вы довольны? Да. Зимой, как всегда, да? Да, с водой. Зимой случается, что вода кончается, либо скважина забивается. Нет бы и летом сломаться, да, чтобы можно было. Ну сделать. как всегда, зимой получается. Ну ничего страшного. Теперь. Сейчас лайк пробует отогреть феном на улицу выход. Чтобы на улицу покачать. Закрыли воду? Нет. Аллилуйя! Славик отогрел обычным женским феном. Пошла вода. Потому что он по-любому прокачивает ее. Так. Вот это мы сейчас закроем. Отсюда а шланг, наверное, будет одеть. И все. Все тетенько. Вторая скважина в этом году пробурена. Молодец! Красавчик. Терпение и труд, все перетрут. Красавчик. Вот фланг надо, ага. За ночь надо будет снять. Краны открыть. И как-то. Но ну, она под наклоном. Лучше, конечно, отдунуть бы. Там оценить дунуть, чтобы чистая была система. Вторая в этом сезоне пробурена. Скважина получилась снизу 9 метров Сверху получается 11 В этих местах, в принципе, так скважины получаются 12, 7, 6 Везде по-разному Смотря где зеркало залегает Вода на вкус без привкуса железа Пробурили в погребе мы ее Наглядный пример того, что ручное бурение иногда очень сильно выручает Потому что в таком погребе ни малогабаритку, ни миньку разместить не удастся. Да, ее можно поставить сверху, попробовать, но это очень большой геморрой. Поэтому иногда ручное бурение очень сильно выручает. Все, едем домой, готовимся на следующей скважине. Иван, приветствую вас. Так, ну вот ваш комплект, короче, загрузили. 42 килограмма. Комплект на 10 метров, ой, на 15 метров, 10 штанг. Здесь у нас все Небольшие детали, ручки, вертлюк, здесь пика буровая, вот ловушка, шланг и сетка на 6 абиссинских скважин. Так что встречайте, удачно скважина. Ирхан, приветствую. Ну вот, ваш комплект готов, я сдал его на пэк. Вот, здесь, короче, 14 штанг на 21 метр, ручки, гусак, ловушка. И там пика, короче, внизу замотана, ее не видно. Ну и буровой шланг, как обычно, 5 метров. Так что удачки на скважинах, чтобы все получалось. Вот, до связи. А, и сетка еще, забыл про сетку сказать. Сетка тоже здесь на 6-й скважин. Вот она, привязана возле ловушки. Все, до связи. Опа.